Привет, я Эрик Шоков И, наверное, это уже мой последний ролик с таким ракурсом Потому что я переезжаю в Украину, Киев На три месяца Но не один Я переезжаю сам 4 Но я не уверен, что она доедет на самом деле Потому что она на грузинских номерах И плюс, не знаю, у меня какая-то чуйка, что она останется в Грузии Не знаю, посмотрим Через час я должен выезжать Если ты из Украины Или тебе интересно смотреть за моей жизнью в Инстаграме То я оставлю ссылочку в описании Ну а также на экране мой айдишник Ребята из Украины Обещаю, будет очень много контента, мероприятий, турниров... Которые будут попадать на канал Если говорить про сегодняшний ролик, то речь пойдет про турниры на сюрф Да, для кого-то это будет что-то странное, но они существуют Мы уже все привыкли к турнирам 5 на 5, где нужно поставить бомбу, раздефать ее И выигрывает та команда, которая сделала больше победных раундов Да, это, конечно, круто, но есть еще и другие дисциплины, о которых нужно поговорить И да, это не просто режим, это дисциплина Вообще, если написать в гугле сюрф, то покажется, что это настоящий спорт Поэтому, кто будет со мной спорить? Сюрфер, вы можете говорить, что вы спортсмены настоящие, даже не кибер спортсмена. Как проводятся турниры, какое там комментирование, какие там призовые и самое главное, насколько это интересно смотреть и какие там игроки как они проходят карты Может быть я на уровне проигроков серфлю Давайте смотреть в этом ролике Все будет показано в красе и по полочкам Погнали 15-16 мая у нас прошел такой турнир на Сабершоке, Поэтому я о нем и буду рассказывать И записи будут именно оттуда Большое спасибо организаторам Кремиксу Мише, Который занимается нашими серверами уже в течение года Он один из самых лучших серферов по миру По России точно уходит в топы И понятное дело... Мы ему доверяем и очень рады, что он проводит такие акции Ну а вторым организатором был Артем Сикма Который, кстати, недавно побил рекорд на Сайбершоке Мы об этом сделали пост Короче, по организаторам нам повезло Они реально опытные игроки и компетентные в своих вопросах Ну и спасибо им большое за подготовку к этому ролику За какие-то вопросы, ответы, которые я их спрашивал Мы провели турнир 2 на 2 16 команд, 32 участника Первый матч проходит в системе BO3 А финал BO5 Настройки сервера 66 тикрейт Давайте расскажу вкратце 64-й это для опытных игроков, там сложнее стерфить 66-й, это именно тот, на котором работает Сабиржок Почему именно так? Почему мы добавили два тикрейта сверху? Все очень просто По сути все карты делаются в VKSS и они работают на 66-м тикрейте Поэтому мы приблизились к реальной механике и мувменту, как в Сурсе То есть 66-й и 64 сильно отличаются, хоть два тикрейта Потом идет 85-й, он проще и он больше для средняков к примеру я там играю и мне это нравится на шестьдесят шестом секрети мне уже сложнее но ну и идет еще 102 это вообще какая-то шутка серфи там очень просто ты просто вылетаешь тебя выкидывает у тебя скорость не набирается как по маслу в общем это неинтересно, поэтому на собесоке 102 секретов вовсе нет и не будет Air осел вероид 150 и фрешен 48 что же это такое Air силы рейд это параметр отвечающий за возможность контролировать movement в воздухе проще говоря этот параметр позволяет поворачивать когда игрок находится в воздухе Чем выше параметр, тем менее плавнее Ты можешь делать повороты и при этих Стрефах у тебя будет меньше теряться скорость Фрикшен это скольжение по поверхности Допустим, если его поставить over 9000 То ты просто будешь плавать по любой поверхности Окей, Сабишок это большая платформа Где очень много игроков и каждый Попробует участвовать в турнире И может быть кто-то будет очень плохо играть Да, поэтому проводится несколько Этапов. Первый этап это Квалификация. Мы выделяем небольшое Количество серверов и ставим туда определенное 10 карт, как только вы прошли 10 карт И мы уже знаем ваше время на этих картах Кстати, насчет самих мап Они у вас на экране, ну а также Приписаны их тиры, да, там не самые Легкие карты, там могут быть и тир 5 Тир 6 карты Все на хардкоре, среди участников Отбираются лучшие игроки, 32 человека Ну а дальше распределение по командам 2 на 2, сильный плюс слабый и средний плюс средний. Уровень вычисляется из результатов квалификационных игр и на основании статистики участников на проекте Cybershock. Самый главный момент я вам уже озвучил, давайте приступать к самому турниру и как он проводится. Всем привет! Ребятки, рад вас приветствовать на первом серф-турнире от команды Cybershock. В первом раунде у нас будет играть Забермун с Сондером против Токсика Единую. Первая игра. Сюрф Ну Моментум 2 КСФ, линейная тир-3 карта. За Сондером, да, поспекать. Это тиммейт Забермуна. Какие пиксели. Ой-ой-ой-ой-ой. ой! Переживает Прямо это немножко. Токсик еще врань. Токсик, да, остался. Будет ли прохождение от этой команды? Я надеюсь, что да. Пытался И так ни одного прохождения мы и не получили. Surf Low oh, продакшн Сейджовая, Тир-3 карта. Ну, пока что Токсик достаточно уверенно проходит. Я смотрю уже. И первое прохождение быстро так, сейчас да, я займусь этой проблемой Да, проходит Да, все, окей Все, у нас 2-0 Поздравляем Завера и Сондра. они приходят уже во второй раунд Вторая игра Сюрф Бегинер Стейджовая тир 1 карта Так, матч ну, начался я, Артем... Тем временем у нас первое место занимает Артур Пертух 46 ровно секунд ставит Так, 1-0 за Артур Пертухом и Бетлером Сюрф Ауру Линейная тир 5 карта Самая сложная на этом турнире если никто ее не пройдет в, теч в течение 10 минут, значит мы просто продлеваем время и до того момента, пока не будет хотя бы одного прохождения. Кто первый проходит, та команда и побеждает, в принципе. Да, он долетает. Он долетает, у нас первое прохождение, поэтому можно нам с тобой выдохнуть. Ой, очень низкий вылез. Рискнул. Зачем рискнул? Но скорость у него очень хорошая. И ай, он не успевает ай, начать. Не успевает. Поэтому у нас счет 1-1, и мы переходим к третьей карте. И у нас карта Surf Depth. Surf Depth. Линейная Тир-4 карта. Так, у ребяток на 3500-то все-таки проблемки имеются. Не, ну этот кстати, к финишу приближается уже. И есть первое прохождение, Минута 12 ставит бэтплеер. Зиланс плохо готовил карту, потому что видно, что 3500 не сохраняет. Да-да-да, проблемки. И бэтплеер тоже падает. 2-1. Заборик красава. Третья игра. Сюрф-бегинер. Стейджовая тир 1 карта. Манго с донышко против доброго и коровы. Манго приближается к, к... завершению. Да, он заканчивает карту. 45-66. Так, на донышко, да, тоже приближается уже к финишу. И первое прохождение от него есть. Так, и... пытается сделать скип. Успешно. Его. Наконец-то, я, я его очень хотел увидеть Да, пять 45-24 Сюрф Сиренити, стейджовая Тир 3 Сейчас это пик от Доброго и Коровы Для меня в... с технической стороны карта не очень Так, Добрый Потому проходит, это оба прохождения есть от команды Добрый Корова И только одно прохождение от Манго Донушка не прошел, он вообще стоит Возможно, он ее не знает Донушка а -а -а. только вчера узнал, что он будет вообще участвовать в турнире Поэтому за один день подготовить 16 карт Это очень тяжело Так, да? ну, у нас счет 1-1 Это у нас Форнекс. Surf Fornax. Surf Форнокс, линейный тир на карта э -э Так, у нас первое прохождение от Манга. Да, это ран Довольно-таки неплохой 48 -04. выиграли Добрый и Корова. Аутик с М1 против Иванса и Сал Ривола. Четвертая игра. Сюрф Глаз 7. Линейная тир 2. Я могу сказать, что карта очень сложная в плане... Мувмента. Да, да. и Иванс, кстати, с Сал единственные пока что закрылись. И он импрувит в свое время. Очевидно, победа за Мин... командой Иванса. Сюрф Форнакс. Линейная тир 1. Бля, Саурил прям по пикселям идет. Посмотри, у него очень хорошо начало, карта заточена прям. И Иванс... Импрувит тоже на 30 миллисекунд, офигеть. После, после окончания таймера Иванс все-таки забирает, забирает победу. Хотя до этого... Аути с таким небольшим отрывом побеждал. Но 2-0. Следующий матч у нас, да, Ноте, Тиник и против Рилик Монтивара. По идее. Пятая игра. Сурф Horizon NGV. Линейная тир 1. Ну что ж, посмотрим. За я думаю, по праву можно сказать, что топ-1 России. Так, приближается к финишу. Так, а по пока что у нас прохождение только. Ноти еще сейчас летит на финиш, mm -hmm. немножко не долетает, было бы очередной СР Рилик плохо размирается на последнюю рампу и также не долетает. Первый раунд собирает у нас Ноти Тиников, поздравляем их, пик оправдан, как говорится. Сюрф Вайл стейджовый тир 3. Ноти, конечно же, знает карту, я тут не сомневался, ни ни сколечко. и он долетает, но это. Долетает это плюс секунды, но Ноту нужно просто 2 миллисекунды сделать если другие импровизировать не будут все хорошо так переживаю за него не ну что будет ли как думаешь есть низкий вылет боже 27 миллисекунд что делает что делает он он он не залетел телепорт, рано остановился и все равно забирает, офигеть. Шестая игра. Команда вторая не смогла принять участие, поэтому автоматически одержал победа первая. Следующая у нас будет играть Пи Лидербан против бомбанутого орка и рука. Седьмая игра. Surf Депс, линейная тир 4. Ну, ничего удивительного, Pi идет по пикселям просто жестко. Так, ну первое прохождение у нас есть от орка. Пи приближается к финишу, возможно, будет первое прохождение от него. Минута 0,960, Это сера минус 83, я на 100% уверен, что он может еще же очень пройти. Так, Орк приближается к финишу, если он сейчас импровит, то у Пи будут большие проблемы, очень тяжело. И это импров на 50 миллисекунд. Все зависит от лидербана, он очень новый игрок, он один из новичков, я бы сказал. Главное в этот простой момент не запороть, как он اوه, запорол. Очень обидно, очень хороший ран. Сюрф середнити. Стоит живая тир третья. Ну, карта не из простых, скажем. И прохождение от него. Да. Так все игроки стоят, да, там? Н да, это не важно. Честно. Так, ну у нас 2-0 получается. Орг с руком забирает победу и приходит уже в следующий раунд. И у нас последняя игра первого этапа это... КБС с белочкой против Азурина и Банши. Восьмая игра. Сурф картун. Стейджа Вайтир третья. Да, убеждение. Я... Минута 28 без скипа на четвертом стейже. Вот сейчас ГБС сделал скип. Так, импровит топ-3. Белочка. Тоже проходит по итогам банша, и Азурин побеждает да. на первым сюрф бигнер Стоит живая тир первая. Забирает топ-1. минус, минус Почти секунду, почти секунду выбил. Ну и у нас Азурин за банше выигрывает поединок 2-0 и проходит дальше по турнирной таблице. Так, ну у нас сегодня что? У нас сегодня матч за Вермона Артур Пертух. Сейчас будет, да? А, да, потом ночи синик и вейдан отс. Но сейчас 1-4 турнира. Девятая игра. Surf Депс. линейная тир 4. Долетает до финиша. Неплохой раунд. Так, ной ну, ну, провинтов. Да, все равно им проведет. Да не, заверсто 100% вин. Завермон 1-0. Сюрф Прилюд КСФ, линейная тир 1. Как же Завермон классно летит. Да, скорость у него, конечно. Да и не только скорость, плавности и все вот эти моменты. Летит просто на пофиг. -4 и 44 на так ну, все. так, ну все. Все упали. И, по-моему, 1-1, да? Ах, Получается. Ха. И третья карта. По итогам ролла. Оу, лол продакшн. Surf low production. стоит же третья. Ии. И это три у Завермон с Сондером побеждают, потому что у бэтплеера нет ни одного прохождения до сих пор. если он сможет выбить 50 миллисекунд хотя бы от Сондера, то их команда побеждает. Но сейчас уже проблема, и он не вылетает, и Завермон побеждает. Один из сюрф КСФ. Линейная тир первая. Так, Натир приближается к финишу, и первое неплохое прохождение от него. 44-46. Нет, я это заснял, Балка. я это заснял Так, опять он приближается к финишу, и будет ли ран на этот раз Да, прохождение от него, это третье место и Первый раунд за Ноти и Тиником. Surf low лоу стоит стейджи вайтир третья Пикселечка Ну, Но... это определенно топ-10 КСС Перебил Зимун да. и поставил очень жесткое время и он. <свист> так, ну Причина все. Все зависит, от тини... все зависит от теника. Блять. <свист> да. Извините за мат. Это невозможно без мата. И это выигрывает картун. Ну! Сюрф <свист> картун. Стоит же тир третья. У ноти топ-5 на ксэфе на этой карте. О чем... О чем вообще говорить? Ай. На ноте жестко жёстко просто проходит, это нереально. Низковато, но даже с такой скоростью но... можно вообще спокойно пройти это всё дело. Можно, конечно. Главное повыше вылететь. Да. Что, в принципе, и делает да. минута... не рискует. 22.57. Увы, Синик вторую карту подряд не повозит, он даже не успел ее пройти. И Вейден и Ордейс заслуженно переходят в финал. Полфинал. Десятая игра. Сюрф Картун, стейджа Вайтир третья Сол Ривел приближается, да, к пятому стейджу И Сол стоит. ставит Да, ставит, ставит первый нау no получается Но он, смотри, достаточно Он может сейчас импровировать Да, расстояние сокращает, но О -о -о, и да же долетает, И это новый СР, то есть сейчас нужно доброму Просто перебить Ивенса. Так, ну, в любом случае, в данном противостоянии Выигрывает Иванс Подожди, и же. Корова, корова еще в ране потому что это ран всей его жизни Ай-яй-яй. Сюрф-глаз. Линейная тир 2. Приближается к финишу и будет про первое прохождение от него. Все хорошо. Главное, финиш не запейлить. Да, финиш. он низкий вылет. Хорош, У нас да. закончился и в этом противостоянии выигрывает у нас Ивен с Асловом и проходит его. В... Двенадцатая игра. Команда первой не смогла принять участие, поэтому автоматически побеждает вторая. Ну и в итоге у нас уже полуфиналисты известны. У нас uh, Зайрмун Сондер будет играть против Иванса и Слогигла. И следующий матч у нас будет uh, Вейден Ардейс против Азурина и Банша. Полуфинал. Сначала сыграла четырнадцатая игра. Сюрф Вайл. Стоит же Вайтир третья. Так, Ардейс приближается к финишу. И да, это первый комплект, минут 45 ставит. Да, видно, что нервничает, прям видно, что руки потрясываются. Ну, но вылет нормально, минута 43. Ой-ой, я -ой -ой, очень много скорости сейчас потерял, даже трипсот не выбил на рампе, но... Ой, как же это как обидно было. Ну, кстати, по прохожению неплохо. Вот единственное, Вейден в силу своей, своего опыта забрал победу для Ардейса. Surf beginner. стоит же a первое. 1. Так, подождите, Азурин делает скип при этом на седьмом спокойненько залетать 47 75 стоит и это первое место 1 1 и мы переходим значит, в рандом и третья карта сервей опять же сервей генер стоит живая тир 1 игроки уже размяты они уже знают карту они уже даже потренировались побеждить сильнейший получается так, Банж приближается к финишу, и да, это импрув на 25 миллисекунд, хорошо. Пять сотых не хватило для того, чтобы одержать победу. И Бейден с Ардейсом проходит в финал, а Азурин и Банши у них есть еще шанс побороться за третье место. А у нас сейчас, значит, будет матч между Завермуном и Сондером против Иванса и Салу Ривола. Это будет очень интересно. интересно. Очень, очень да. интересно будет. Возвращаемся к тринадцатой игре. Сюрф Депс, линейная тир четвертая. Так, приближается к финишу. Минут один ставит. Иванс Пиши. крутится, крутится. Ой, в дырочку прям хорошо падает. И это минут 93 И Звермун оправдывает свой пик и забирает первый балл. Звермун Сондер 1-0. Сюрф Аур, линейная тир пятая. Главное, чтобы Звермун ее прошел. Так, Владик приближается к финишу. Очень хорошо все по скорости. И это, да, первый финиш. Видно, что долетает. А, 7. Seven. очень хорошо залетает и да есть прохождение One, есть есть, есть. A, yeah. 30, да и это прохождение соли теперь все зависит от сондер который стоит к сожалению ну что мы или или Next. и третья карта у нас будет horizon Horizon. Surf Horizon NGV. линейная терперпервая. первая. Сондер, кстати, хорошо проходит. Да, вот он механику 3500 соблюдает. Все очень хорошо. И у него... Смотри, даже 4 плюс. А, кстати, сейчас уже почему-то не рез... Что это за новые скипы от Сондера? И занимает первое место, кстати. И занимает первое место. И если сейчас будет суммарный импрув 70 миллисекунд. Да, нет. К сожалению, нет. 2-1 за свермуном. Поздравляем, они проходят финал. А, а Ваня и Сол вы остаетесь на сервере. У вас сейчас будет матч за третье место. Наконец-то, у нас финал. 16 игра. Матч за бронзу. Сюрф ауру. Линейная терпятая. Так, у Банши и да, я наблюдаю какие-то проблемы, но он хотя бы пытается пройти. По-моему, нет ни одного прохождения, да? Или мне кажется? Сау uh, проходит Мапку ну, это... Но нет, блин, нет он Низко вылетел он, низко он долетал долетал бы. Бы. Да, он долетал бы, но в низко вылетел Но за но... прям красавчик Потому что очень много трайв Могли бы <зал> залететь, но Но в любом случае, следующий их пик И они еще могут ä, Побороться за третье место Сюрф Каталист 2, линейная тир третья Сау приближается к финишу Видно, что карту он 100% готовил Сейчас заложенный момент сидишь очень сложный финиш так ну в принципе справляются здесь дальше уже проблем не должно возникнуть хотя возникает Да, возникает, возникает. становится минута на да, 2 и... и это майкрафт 2016 Minecraft 2016 стоит тир-1 проходит ее азурин проходит ее в сайдовисе Ну, конечно, карта для финала одного из. Так, Не первое бред. прохождение от Азурина. Всё. Ребята уже сдались. 2-1 в пользу Иванса и Сол Ривелла. И, и можем поздравить наших первых финалистов. Иванс и Сол Ривелл. занимают э, в этом турнире третье почетное место. Они получают небольшую денежку. А Азурины и Баванши тоже молодцы, что добрались так далеко и... Оправдали надежды многих. хорошо, ну, что ж, тогда переходим к финалу. Best of five. Звермун Сондер против Вейдена и Ардейса. о там три, три, три, три ну моментум. Рандомчик меня услышал. Первая карта, ну моментом. второй Serenity, Гарден Гол, четвертая карта. Surf прилюд. Суперфинал, 15 игра. За первое место BO5. Сюрф Ну Моментум 2 Ксф, линейная тир третья. Завермон делает первое прохождение. Минута 26,5. Воу, воу, штуалит! Господи! Да, все окей. Отлично. Прохождение от Арвейдена ар и Ардейст ар упал уже. Не проходит. Так, но ну, первая карта у нас получается за Звермон, переходим к второй карте. Сурф Сиренити, стейджа 3 тир третья. Да. Да. Так, у нас первое прохождение от Звермона, это, я понимаю, фановый ран, минута 22. От uh, Сондера пока не поступил ни одного прохождения, и ну вылет мы от него мы не видим. То есть, если он проходит сейчас но no файл плюс-минус перебивает ордес или хотя бы отстает на, ну, на полторы секунды, то э, они... Ай-яй-яй, называют... нет. Да, все упали, у нас счет 1-1, э -э, и мы переходим к третьей карте, Surf Depths. Surf Depths, линейная тир четвертая. Ой-ой-ой, опасно было. И это первое прохождение на карте, минута 0,9, Сондер идет следом, и минута 11 ставит. И первое прохождение от него. Минута 11.69. Так, остается 40 секунд. Пока что Завермуна и Сондра можно выдыхать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. -ой -ой крути крути крути крути И у нас еще 2-1 в пользу Завермуна. Сюрф-гарден-гоу. Стейджевая тир первая. Что думаешь о скипе на последнем стейдже? Рандом или скилл? Я думаю, что практика. Отлично, залетает на финиш, очень низко, минуту 20 ставит. Так, Ваден приближается к финишу, 10-й стейдж, скип, есть. Очень хороший Не вылет. Неплохой, неплохой минус. Да, отличные. Глядя на прохождение Ардейса, можно сказать, что, скорее всего, тут уже результат очевиден. Но Ардейс и э, Вейден, в любом случае, они молодцы, они ее занимают... Второе место, и это очень круто, это достойный результат. Ну что ж, поздравляем победителей за Вермун Сондер. Это очень круто, мы их поздравляем. И также поздравляем uh, Вейдена. И Со вторым местом молодцы. Примерно так проводятся турниры по дисциплине Сюрф. Я думаю, что это перспективно, и если этим заниматься правильно и улучшать постоянно, то я думаю, что количество зрителей будет расти постоянно. Если тебя это заинтересовало, то подпишись на паблик CyberShock, чтобы не пропускать новости о таких турнирах. Ссылочка будет в описании. С тобой был я, Эрик Шоков. Я тебе предлагаю посмотреть мои другие ролики про сюрф. Может быть, тебя еще больше заинтересует что-либо из этой сферы. Я с тобой не прощаюсь. Жду тебя на других роликах. Пока, дружище. А, я попрощался. Господи.